Всех приветствую на своем канале, с вами снова Яхикан, и это обзор на ВАЗ 2108. Да, такая у нас вишневая девятка мне её предоставили на обзор. Сразу хочу подметить вот этот бак Также здесь есть разные колесики, штамп и спортивная покрышка, ну спортивное колесо. Давайте так под капот. Наконец-то мои мольбы были услышаны. Подкрылки сделаны. Также у нас здесь есть бак с колесом такой подождите что? Это что моча вода и чуть это как это миринда красная э, опа на баг первый да э, по моему здесь должен быть карбюратор как я знаю и мотор должен быть Тут стоять не вот так а вот так потому что передний привод как-то ну ладно, допустим, у нас задний привод на восьмерке. Масляный фильтр, все есть. Я покрасил ремень в черный, конечно чтобы оно как бы нормально было. Номер. Что там, номер забыл? Ну ладно. Также у нас есть два вида кресел. Вот такие. Как бы, Черные и. Это светлое более. Можно поменять рули. Рули, прикиньте, рули поменять. Ну, нормально, как бы. А здесь обгрызышка какой-то, конечно, но это ну ладно. Пойдем на нем покатаемся. Ну, в принципе... А, ну, смотрите, колеса также ходят ходуном, как бы. Но так, в принципе, довольно прикольно. Восьмерка, как бы. Кстати, вы знаете, почему ее назвали Зубилой? Не охуе знают, блядь. Ну, посмотрите на нее, и как бы вопросов не будет. Мне кажется, знаете, еще... Когда инженеры Porsche пришли к нему, сказали, давайте сделаем мотор, вам поможем. Они им показали наработки лада. Порше охерели просто Ебать, я в шоке, нахуй. Просто Зачем 8 клопки туда пихать, когда можно 16 клапанов мотор поставить И кое-как им помогли, наверное Порше, наверное, после этого не хотят с слады сотрудничать Также у нас тут колонки есть Нормально, как бы, да Иконки, вот здесь белая, черный опер Черная оперская, что? В чем тут оперская? Просто черная и все. Дадите. А, я подумал, здесь можно ее закатать. Типа вот эта тренировка такая. Ну ладно. Ну как бы нормально. Ну, на этом все, ребята, у нас. С вами был я, Хикан. Всем удачи. Всем пока.